Поклевочки очень нежные, очень аккуратные, просто дюк-дюк. Самое интересное, же не можешь понять, определить поклевки, кто клюет. Что-то есть какая-то рыбка. Что там такой бойцовый? А? Рыбец хороший. Рыбчик. Так, а рыбчик сегодня предпочитает опарыши красного. Вот так. Пока всех, что поймал, исключительно на красного опарыша. Клево всем, друзья! Я сегодня на кубанском водохранилище Дубль 2. Сегодня совершенно другая погода штиль практически очень душно температура воздуха уже плюс 25 вчера днем было плюс 37 в тени так что будет сегодня очень жарко надеюсь что-то поймаем я с фидером сейчас здесь самая лучшая рыбалка это именно фидер вода падает так что друзья погнали Сразу почти что хорошая клюнула. Сразу. Кто потом? тут такой, такой, такой? Ох, на рыбчика похож. Ой, похож на рыбчика. О, о, о, это Или шамайка крупная, или рыбчик. число Чихонь. Ого, ребята. Вот это сабля. Вот это с чехонька Чихонька красавица. здоровая, Такая же сверзачетная. Ох, ох, ох, нифига себе. Что это там такое? А? Кто там упористый? Ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, Только ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, давай. ох, ох, ох, ох, ох, ох, Грам 300-400 рыбчик. Вот это другое дело, друзья. Вот он долгожданный. Вот он шикарный рыбчик. Когда появляется на точке более-менее нормальная рыба, что нельзя делать? Не дать мясо и долго ждать поклевки. Наоборот, темпик, темпик, темпик, темпик. Надо дать рыбе то, что она ее удержит на точке. Если стайка рыбчика зашла, надо постараться его удержать. А это можно сделать темпом и вкусняшкой в прикормке. Главное, чтобы это была стайка, а не единичные особи. Комчик. Кто-то упористый. Вышел объемчик. Кто что там опять опарышей захотел сглотнуть? Рыбец хороший, шикарный рыбец. Вот такой красавец. Скушал сразу пять опарышей, друзья. Рыбалка здесь на водохранилище вот здесь на бетоне на самом деле очень простая ничего сложного нету чисто классика с поиска мест еще проще с поиском точки ловля значит здесь идет бетон потом ступенька из этих же бетон бетон идет ступенечки потом опять до дна водохранилища когда в дом воды в водохранилище много Рыболов может выбирать, где ему ловить, или на вот этой вот ступенечке, или внизу водохранилище. Сейчас уровень воды упал. Вот эта ступенька, она уже в метре. Вот через метр уже будет эта ступенька, и на ней можно ловить. На ней будет очень много сейчас чехони, шамаи, да все будет. Но чуть попозже, начнет солнышко подниматься, она крупная рыба скатится, будет внизу. Поэтому я сразу выбираю точку ловли именно внизу. Забросил, протащил, нашел начало подъема бетона. Отступил от него метр, иначе там куча всего большое количество зацепов. И все, и ты ловишь. Все, классика простая до да безобразия. Ничего сложного. Вот это была поклевка. Вот это чуть палку не сдернуло. Я аж испугался. Кто там? Кто там? Кто-то бойцовый, кто-то бойцовый, друзья. Кто-то серьезно бьется. Подлещик, грамм 300. Неплохой подлещик. Клюнул по-взрослому. Оно. пых пых удочку домой это дай моя удочка я говорю нет моя то это такой бойцовый здесь рыбец рыбец отлично друзья когда мы ловим домную рыбу когда есть шанс поймать что-то более серьезное, что нельзя делать при ловле донной рыбы? Экономить на прикормке. Вот совершенно. Поэтому закорм нужно делать хороший. Прикормки экономить не стоит. Особенно, когда есть шанс, что рыбы будет много, даже мелкой. Просто зайдет мелкая густерка подлещик лещик ладошечной стаи, и она вашу прикормку сметет в лед придет крупная рыба, а там уже нет ничего. Покрутится, уйдет и больше даже не вернется. Поэтому я сразу буду кормить вот такими закормочными кормушками и ложить их буду 8-10 штук. Что-то вроде бы а, стиль нет, а да, есть есть что-то кто то есть друзья у поисту кто-то в концу тут тук тук тух бог подлещик вот и первый подлечик подошел небольшой такой грамм 250 200 и подлещик подошел вот это поклевочка червя была дюб дюб дюб дюб потащила так уго уго да без федоргала тут ловить нельзя так кто это такой мощный подлещик хорошенький вот так вот друзья грамм на 300 400 подлещик садил на целого червячка целого червячка поставил, и вот такой красивый подлещик садил Удилище у меня сегодня то из моего арсенала которое считаю более всего подходящее для таких условий как здесь на водохранилище это Zemex High pro Вот такое удилище High pro фидер Медиум 12 ,80 фунтов 80 грамм Почему я считаю, что оно Идеальное для Вот Сегодняшних условий Ну, начнем с того, что Это удилище очень посылистое И кормушку 40 грамм Я кидаю под 70 метров в кормушку flat 45 грамм я бросаю им 80 плюс метров на шнуре 0.1 поэтому она очень посылистая но сейчас я буду ловить на глубине в районе трех 4 метров и заброс недалекий при этом буквально 28 оборотов примерно катушки будут, все рядом но Работать я буду объемной тяжелой кормушкой 50 грамм и при этом большого размера. И именно это удилище с тест 80 грамм мне позволит спокойно работать на, на, на любых дистанциях, хоть на больших, хоть на маленьких, объемными большими кормушками. Тест 80 грамм, плюс оно еще с запасом. Кормушка 50 грамм, плюс большой объем корма примерно выходит под 70 грамм общим весом. И это будет идеально для этих условий будет спокойно кидать держать не перегружаться поэтому я считаю это великолепная вещь для этих условий на рыбалку друзья хочется а просто жуть с нашей жарой это ужас 42 в тени было и вот вчера уже 5.37 это нечто Выходишь на солнышко, еще где молотком придавили, давят, и ты идешь, еле-еле вот, переползаешь, что-то с чем-то. Очень жарко. По, походу уклейка съела, сожрала двух червячков десятом крючке из остановки дык дык дык ты дыды села до да? целеть ага. это у нас уклейка до да, сегодня шамайки нету двух червяков которых только что одевал стояла на лету уклейка конечно шикарная как упирается классно тут упористый бьется до последнего рыбчик ой это рыбчик вот это рыбчик в красавец Вот такой красивый рыбчик. Шикарный. Друзья, я на кубанском водохранилище с фидером. И в планах у меня сегодня поимка рыб рыбца, подлещика и густеру. Это донные рыбы, которые клюют со дна поэтому буду ловить тяжелыми прикормками буду именно сейчас мешать тяжелые прикормки и давайте покажу как я это буду делать а, у меня из основы прикормка лещ черного цвета беру две пачки классный аромат идет вот такая прикормка довольно мелкая с краплениями разных крупных зерновых шикарный запах очень нежный ванильный да слегка-слегка ванилью пахнет прикольный запах мне очень нравится люблю эту прикормку Теперь в нее водичку. Здесь очень много чехони. И сейчас очень много мелко шамаи. Если начать пылить, то может встать столбом и просто мешать ловить, перехватывать. И та и та. Мне не нужна ни та, ни та рыба. Я хочу ловить именно подлещика и рыбца, в первую очередь на Не знаю, придут или не придут, никто же не знает. но Шанс есть поймать. Дополнительно буду добавлять в прикормку аромы. Поэтому я мочу прикормку. Вот она сейчас слегка липнет. Вот она. Через 10 минут она будет практически сухая. И вот тогда уже можно добавлять аромы вот прикормка уже не лепится все уже взяла воду и стала сухой и теплой вот теперь можно добавлять аромы буду добавлять два компонента один мидия его чуть-чуть побольше и второй кутифрути кутифрути она очень ядреная очень душно просто вот льет тетя фруть она ядреная поэтому ее будут добавлять очень очень чуть-чуть иначе она перебьет все и перемешиваем такой летний вариант летний рыбный вариант прикормки делаем все перемешал вот она стала очень тяжело липкой Ну, она еще наберет дальше и подсохнет. И вот только теперь я добавляю кашу. Когда я добавил аромы, прикормка взяла эти аромы, питалась арома в прикормку, и после этого я добавляю кашу. Почему я делаю так? Мне не нужно, чтобы она напитала аромы и пахла теми компонентами, которые возьмет. Поэтому сначала мы в прикормку льем арому, прикормка берет эту арому, Через несколько минут мы добавляем кашу каша у меня моя как я делаю кашу можно перейти по ссылочке посмотреть видео и также я оставлю ссылочку в описании чтобы проще было найти Каша у меня вот такая классная ребята каждое зернышко отдельно это у меня пшено и сечка э, горох я его, эту кашу разрабатывал специально для течения ну, как показывает опыт и на вот таких водоемах при ловле донной рыбы она отлично помогает я ее варю не так, как все все советуют ее сварить просто в кашу чтобы она вся разварилась чтобы можно было лепить, нет я варю так, чтобы каждое зернышко было отдельно каждое, каждое чтобы рыба могла выбирать ее Тогда она прикормочки, черная прикормка и в дне она будет планировать просто шикарно. Добавлю. Много мне тоже не надо. Задача каши удержать крупную рыбу на точке. Еще добавим. Чтобы рыба более крупная была, чем заняться. Потому что прикормка для нее. Сама прикормка это для, только для того, чтобы сама прикормка для того, чтобы пришла рыба. Она, но прикормка никогда не удержит крупную рыбу. Крупную рыбу должны удержать вкусняшки. Каши, крупные опары, червь в прикормке. Вот это. Перец можно добавлять. Кукуруза. А если этого не добавить, просто крупная рыба придет, покрупится и уйдет. Может поймаете, может не поймаете. Но и в то же время не должен быть перебор, как многие делают, сплошной кашей закармливают. Это тоже неправильно. Во-первых, такая прикормка очень плохо призывает рыбу. Во-вторых, рыба может просто начать ее жрать, наедаться и не реагировать на вашу насадку. Поэтому все должно быть в меру. Вот такая красивая получилась прикормка, ребятки. Смотрите. Много крупных частичек, смотрите, друзья. Много. Она такая. Сейчас еще домешаю ее. Разобью получше. Получается такая звездная прикормочка. Очень красивая. На дне будет смотреться вообще шикарно. Все, домешиваю. Значит, у нас сейчас прикормки есть сама прикормка которая будет звать рыбы арома которая будет звать рыбу и есть крупные частички которые будут удерживать рыбу на точке. надеюсь у нас все получится поднялся ветер и люди вышли на яхте покататься когда-то в дальние давние советские времена на этом водохранилище был яхт-клуб я школьником занимался в нем ходил на оптимистах Мои друзья на лучах ходили. О, ветерок в лицо стал дуть. Фокус-мокус. Крутит ветер. То был момент, дул от меня. То в одну сторону, то в другую. Потом от меня, сейчас на меня. Вообще. Крутит. Вертит. Вертит чего-то хочет рыбы очень много просто очень много но мелкая буквально через 5-7 секунд рыба заходит на точку иначе начинает долбить кормушку и вертик вот, типа, дергается и как только находит непосредственно насадку да, следует поклевка Баки тут гуляют. Будешь? Да. какая уклейка для тебя. На. Срезки. Все. Редкое аппетита. Пока больше нету. Пока нету. Все. Иди гуляй. Гуляй. Ну, клейка. Все, фу. Уходи. Это не твое. Сейчас поймаю клейку, дам. Вот, поймал. Сейчас дам. На, на. Приятного аппетита. Что, что пористая? Бьется. Вот тут гостерка. А вот не дам тебе моя гостера. Ты свою не, сож... не съел. Я тебе предлагал. Я захотел за ней нырять. Ну вот так вот. Ты куда заглядываешь? Не твое. твоя уклейка вот опять вот что ты не ловишь ага. ловить надо Ты собак или кто собак ловить надо было значит я могу ловить а ты почему не ловишь расслабился кормят его тут на халяву подрываться надо было и ловить так а вот за меня вот так отряхиваться не надо ты куда залег? Не твое то. Ты своих уже две не догнал. Друзья, монтаж сегодня использую с петля Гарнера с Фидергабом. Как я его вижу, можно перейти, посмотреть по ссылке. И также ссылочку на этот монтаж оставлю в описании. Очень подробно показываю, как я вижу, как храню монтажи как связываю флюгу с фидергамом очень подробно все показываю, рассказываю, друзья Ого, что там хорошенькое Кто там? Ух, как он бьется, на подлечика похож, кстати червебелопарыш Гости раб, там какая, друзья! Вот эта густерочка. О, шикарная. Толстая. Да не твое. Циц, не твое я сказал. Не твое. Нифига себе буксует. Песик. Ты уже наглеешь, друг, ты мой сердечный. Ну что, друзья, закончилась сегодняшняя рыбалка. Скажу так. За сегодняшнюю рыбалку не было ни одного заброса без поклевки. Если бы я целый день не занимался ерундой, которую я люблю, а то есть экспериментировал, то поймал бы ну, раз в пять больше бы. Просто рыбы была немерено. Она встала на точку в огромном количестве. И чем я сегодня занимался, так это экспериментировал с насадками. И сегодня вышел очень интересный вывод просто этот первый раз у меня такой вывод червь клевал исключительно подлечик. от 300 граммового до спали с размером Размера от червя не играет одеваешь одного целого большого может вот такой глянуть может приличный подлещик. на белый опарыш клевала чехонь, густера и вот такой рыбчик Одного хорошего рыбчика поймал на белого опарыша, все остальные это маленькие. Большую часть маленьких рыбцов я поймал именно на белого опарыша. Красный опарыш. Это весь подряд рыбец и густера. Вот так. На красного опарыша я не поймал ни одного подлещика. На червя я не поймал ни одного рыбца. Было огромное количество уклейки шамаи. Просто огромное. Несколько десятков шамаек я выпустил. Уклеек вставливал собаки и выпускал. И вот небольшой ловчик взял на засовку. Так что рыбалка была просто огонь. До новых встреч, друзья!